Друзья, добро пожаловать на нумизматический канал Coin Az. меня зовут Иса, сегодня я хочу вам показать несколько американских монет, коллекцию американских монет из моей коллекции, разобрать несколько монет, которые стоят денег, но прежде чем перейти к видео, прошу гостей нашего канала подписаться поставить лайк наш канал нумизматический здесь показываются только монеты видео как видите сейчас я показываю вам линькон пенни 1972 года каждая из этих монет друзья имеет свою цену то есть любая монета имеет цену больше своего номинала у любого из вас могут быть такие монеты. И многие хотят продать или купить. Эти люди могут перейти на мой веб-сайт. Ссылка на веб-сайт под этим видео. Перейти на веб-сайт, зарегистрироваться и выставить свои монеты на продажу. Друзья, вот сейчас я вам показываю Вашингтон-Квотаж. Как вы видите, вот эту полоску. Сейчас я показываю вот вам. Сейчас приближу, друзья, чтобы вы видели, что я имею в виду. Вот эту полоску вы видите, вот эту, вот она продолжается до сюда. Эта монета ошибка при чекане, И эта монета уже стоит минимум 40-50 долларов. Так что просматривайте свои монеты сблизи, для этого у вас должна или. Быть хорошая камера вот смотрите сейчас в данный момент этот брак виден но не так уж хорошо но когда я приблизил вот обратите внимание вот этот брак сейчас уже лучше видно вот этот брак и делает монету дорогой эта монета уже стоит 40 50 долларов я сейчас откладываю ее. дальше у нас друзья Монета 74 года. Такой же брак, как вы видите, вот издалека тоже видно. Вот эта полоска. Сейчас я приближу. Вот сейчас вам будет, будет лучше видно. Видите вот этот? Вот эту полоску. Это тоже брак. Также я откладываю эту монету сейчас в данный момент. Вот Е. Здесь тоже. И эта монета 74 года весит 5 граммов 700. Эта монета тоже. Я откладываю ее. Друзья, сегодня я хочу снять видео продолжительностью более 10 минут. Это будет первое мое видео с таким временем. Как знают мои подписчики, мы начинали я был один с 2017 года открыл youtube канал дальше открыл веб-сайт сейчас открываю уже мобильное приложение идет разработка мобильного приложения на котором любой мой подписчик а нас уже больше 73 тысяч будет иметь возможность онлайн продавать или покупать монеты итак друзья Гости нашего канала. Прошу подписаться на канал. Поддержите мой канал, наше сообщество, подпиской. Так, продолжим. Вернемся к монетам. Это первого года. Вашингтон Квотов. Это монета недорогая. Давайте посмотрим сейчас Рузвельта за эту коллекцию все эти монеты которые сейчас я вам показываю я приобрел вчера я не буду говорить цену за которую я все их приобрел это мой подписчик можно сказать подарил мне их сейчас я выберу из них самые редкие дорогие и выставлю на сайте на продажу Также я могу вам помочь в оценке ваших монет. Под этим видео есть ссылки на мои веб-сайты, на мой веб-сайт и ссылки на мои социальные сети, Facebook, Instagram, также номер WhatsApp. Вы можете писать интересующуюся вас тему. То есть, если у вас есть редкая дорогая монета, вы хотите ее продать вы можете выслать мне фотографию я просмотрю, если мне будет это интересно я вам отвечу друзья вот еще одна монета бракованная это монета от 96 -го года Рузвельт Дайм у меня есть такой же брак у меня такая же монета имеется вот обратите внимание вот эту вот часть лица видите сейчас я вам еще Сделаю более качественно, чтобы вы видели, ну, наверное видно вот, вот эта часть под глазом и вот эта часть над головой, это тоже уже бракованная монета, друзья, я снял это видео, чтобы показать новым моим подписчикам, новым коллекционерам, которые или собирают монеты, или кому-то досталось по наследству и не знают цену своей монеты, просматривать мой канал, на канале более 600 видео монет мира, Америки, Европы, арабские монеты, очень много видео монет, читать под видео комменты, которые оставили мои подписчики, гости канала, информацию о той монете, которая у вас тоже есть, я приведу пример, например, у вас есть монета 65 -го года Рузвельт Дайм заходите на мой канал, находите монету шестьдесят пятого года Рузвельдайн, просматривайте под этим видео комментарии. У многих есть такие монеты, они тоже хотят продать, назначают цену. Также вы можете, опять я повторяю, перейти на мой веб-сайт. Скоро будут онлайн администраторы веб-сайта, которые будут отвечать вам онлайн. друзья я хочу вам Отдельно показать вот эту монету. Это тоже бракованный Рузвельт Я вам показываю монеты одинакового брака. Вот видите на полоску. Вот эта монета уже имеет другую цену. То есть не такая цена, как остальные монеты 65-го года Рузвельдайма. Эта Эту монету тоже я откладываю, друзья. Итак, продолжим. В 20 веке очень много американских монет было выпущено, друзья. Миллиарды. И 25 центовые, и 5 центовые, и 1 центовые монеты. Так что из этих монет очень часто выходят монеты бракованные, редкие, дорогие. И у каждого из вас может быть монета, о которой вы даже не знаете, что цена ее очень дорогая. Так что если вы новичок просматривайте видео узнавайте информацию пишите мне я помогу чем смогу скоро открывается мобильное приложение на котором онлайн администраторы будут помогать любому кто напишет кто обратится за помощью узнать цену информацию о своей монете друзья мы по одному просматриваем монеты как видите это две монеты Джеперсон никель которые я вам показывал вот это 75 года монета эта монета дорогая, она Proof, я не... сейчас я хочу вам приблизить видео и показать качественно, эта монета как зеркало, Proof это зеркальное изображение монеты, и эта монета 75 года очень дорогая монета, друзья. Как я сказал, я повторюсь, я выставлю ее тоже на сайте Друзья, наш канал смотрят во всем мире, то есть у нас наши подписчики во всем мире, не только в Америке, в, Ин... в Индии, Филиппинах, поэтому я стараюсь и уже заканчиваю разработку платформы, на которой любой человек любой точки мира сможет продавать свои монеты онлайн-режиме. Мои подписчики знают, как это будет происходить. Я уже выбрал 100 подписчиков, которые будут первыми тестировать мое мобильное приложение. Осталось очень мало, совсем мало. То есть, вернемся к монетам. Вот еще одна бракованная монета. Как видите, монета 81 -го года. И в написании P здесь есть брак. Вот И в написании Apple pluribus. Обратите внимание, сейчас я приближу. Обратите, обратите внимание, как написано A e pluribus. Вот эти буквы. И вот эти части. Вот. Вот эта часть монеты. Размыта. Друзья, эта монета уже стоит денег. Я не скажу, что очень больших денег, но... Больше своего номинала, так что я ее тоже откладываю. Дальше у нас монета 64 года, друзья, Джефферсон Никель. Эта монета очень распространена, очень во всем мире, эта монета существует в большом количестве. У многих моих подписчиков есть такие монеты, многие спрашивают цену, друзья, среди этих монет 64 года существуют и бракованные монеты а также именно эта монета 64 -го года зависит от состояния монеты. Вот видите эту часть, вот здесь должны быть показываться видны ступени, но монеты изношена как вы видите, и эти ступени не видны, эта монета не, full -step, то есть не в хорошем состоянии, и цена этой монеты потолок 5 долларов, так что опять же повторяюсь американские монеты зависит от состояния самой монеты то есть в один и тот же год могут быть выпущены монеты но до нашего времени дошли одна монета в хорошем состоянии а вторая в плохом и это будет означать что монета дошедшая до нас в плохом состоянии будет стоить очень мало а монета дошедшая до нас в хорошем состоянии будет стоить очень и очень дорого Дальше у нас Линкольн Пенни. Это недорогой Пенни. Я даже не буду просматривать дальше. 70-й год ЖП-ценникен. Друзья, эти монеты тоже дорогие. 70-й год С. Как видите, у меня сейчас здесь Денвер Д. Вот я показываю Денвер. Это монетный двор показывает. 70-й год S, Это очень дорогая монета, друзья и очень дорого она продается, ну что ж, дальше у нас Рузвельт я взял сразу две монеты, девяносто девятый год, это не интересная монета, но я просматриваю опять же, может есть брак, но брака тоже нет, по-моему. Друзья, если те мои подписчики, и гости канала которые до сих пор смотрят это видео я хочу вам сказать большое спасибо за поддержку друзья вот видите сейчас я вам покажу одну вещь обратите внимание мы не заметили вот это но вот эта часть видите борта вот вот это раздвоенный борт это означает что эта монета уже стоит больше своего номинала вот сейчас я вам показываю чтобы вам было лучше видно видите я тоже не заметил сначала но потом приблизив я заметил что эта монета бракованная также и вы можете не видеть брака ошибки при чекании. но приблизив это будет видно так что посмотрите свои монеты еще раз если вы собираете монеты может вы узнаете нормальную цену своей монеты 77 год разведаем но это простая монета, здесь нету брака. Сейчас я переверну, посмотрим. Друзья, опять же повторяюсь, я это видео снял для тех моих подписчиков и гостей канала, которые хотят узнать, узнать цену своей монеты, сколько стоит их монета, информацию узнать о своей монете. Многие собирают американские монеты. Многие хотят продать монеты, американские монеты и под этим видео вы можете написать какие у вас есть монеты за сколько вы их продаете или же перейти на сайт и реально продавать монеты выбирать вам друзья я предлагаю вам возможность реализовать свои монеты ваши монеты то есть или продать их или узнать информацию друзья монета шестьдесят первого года это Джефферс Никель, это дорогая монета, но как видите опять же, вот эту часть просмотрите, это монета не full step, то есть недорогая монета, эта монета стоит 10-15 долларов, итак те, кто сейчас дошли с нами до конца этого видео, я хочу поблагодарить вас отдельно я знаю что эти люди мои подписчики и вы тоже хотите продать купить монеты осталось очень мало друзья через семь дней я открываю мобильное приложение coin as на котором вы уже сможете реально покупать и продавать монеты ваши монеты независимо от того в какой стране вы проживаете Итак, друзья, всем большое спасибо, спасибо, что досмотрели видео до конца, и последнее сейчас я покажу, чтобы было видно, вот видите, мы даже не заметили, но я увидел вот эту черту, вот эти, это уже монеты бракованные, так что, друзья, ищите тоже в своих коллекциях такие монеты, и пишите мне всем, чем я смогу помочь, я помогу своим подписчикам. Всем спасибо большое. До свидания.